Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, нужно ли удалять аденоиды и почему. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Самая частая жалоба, с которой обращаются, это слизистые выделение из носа которая провоцирует увеличение аденоидной ткани. А аденоидная ткань, она э, находится в своде носоглотки, где нос переходит в глотку. Э, значит, на аденоидной ткани вследствие ее увеличения патологическая отделяемое или же в народе сопли, э, начинает застревать на этой увеличенной ткани, э, что провоцирует храп, ночной храп, затяжное э, э, течение ОРВИ. То есть мамы жалуются то, что дети начинают жить с открытым ртом, вследствие чего уменьшается вентиляция головного мозга, ухудшается успеваемость детей, что провоцирует частое обращение к педиатру, педиатр же направляет к лор-врачу. На что следует обратить внимание, есть ли у ребенка ночное апноэ, то есть это задержка дыхания. Если храп, обязательно смотрим аллергостатус, то есть есть ли какие-то аллергические реакции у ребенка. Диагностику аденоидов проводят, естественно, лоросмотр, то есть это риноскопия, также назначают рентген на рентген около носовых пазух носа, эндоскопию проводят. И на основании вышеучеказных манипуляций ставится уже диагноз гипертрофии аденоидов и, опять же, 1, 2, 3 степени, то есть для оперативного вмешательства это 2-3 степень. Первую и вторую педиатр совместно с лор-врачом лечат амбулаторно, то есть это медикаментозное лечение, промывание около носовых методом перемещения жидкостей. В тех случаях, когда консервативное лечение не помогает, однозначно лор-врач выписывает направление в стационар, и в стационаре уже происходит удаление аденоидов, то есть это аденотомия. Оно происходит под местной анестезией с лидокаином, с использованием раствора лидокаина и также под общей анестезией. Это удаление аденоидной ткани, что влечет за собой изменение физиологии носовой полости, полости носоглотки, качество жизни ребенка значительно улучшается. Опять же, это по показаниям. Аденотомия показана, опять же, не всем. До определенного момента, пока аденоидная ткань первой-второй степени, их удалять не показано, потому что аденоидная ткань играет важную роль в восстановлении иммунитета детского организма. А как только они разрастаются, увеличиваются в размерах, пользы от них нету, потому что, опять же, на них размножаются болезнетворные грибы, бактерии, вирусы, что провоцирует осложнение нашего ренита ОРВИ. В Альфа-центре здоровья накоплен огромный опыт лечения пациентов с разной степенью гипертрофии аденоидов, поэтому если вам нужна помощь в лечении гипертрофии аденоидов, приходите к нам, мы будем рады вам помочь. Чтобы записаться на консультацию к Лорачу, нажмите ссылку под этим видео.